Добрый день, хочу показать, что вот насадка, которую я делал. Бита. Вот эта вот она работает в предыдущем ролике. Вот видите, вот такую вот спиночку сделал. Буду потом резать кусачками. Проволока пчеловодная. Вот, самое главное, это поймать натяжение. Но не дай вам Бог вот, работать в перчатках, хоть и держать, намотаете без пальца, останете, отрежет проволокой только так. Вот. У меня уже намоталась сегодня перчатку, Слава Богу, я вытащил. <палец>, Палец хоть остался. И вот, прежде чем у вас будет все получаться, вы нарвете кучу проволоки. Вот эти. Видите, сколько у меня получилось. Это вот я делал с нержавейки... Сварочная проволока. Пружинки, а это из У меня три царги, большие. Диаметр большой тут. Вот. У меня 76-я труба, три царги, высокие. Ну, в общем, ладно. 700К. Вот я вам посмотрю. Просто не могу в действии показать. Мне надо одну кнопку держать. У меня фиксатор тут сломался. А второй я вот так вот делаю это, прижимаю проволоку. Ближе сюда. Край, спасибо, до свидания. Здесь килограмм СПНК. -ки, завтра порежу, посмотрю, что в царгу уместится, сколько места она займет.